Nissan x -Trail 2004 год, сделали человеку вот такой вот красивенький ключик. С кнопочками. Сейчас отверстие закроем. Закрылась, открылась. И завелась Отличный ключик Кому понадобится, обращайтесь Сделаем